Приветствую вас, дорогие друзья, гости, зрители канала Секреты Ютубера. В общем, такая игня, которую я хотел с вами поделиться. Буквально вчера я установил себе новую для меня Windows 11 версию. Соответственно, сегодня продолжу устанавливать все программы, настраивать их, в том числе и OBS Studio. На текущий момент это версия 28.1.2, которую я сегодня скачал, настроил, все. А, и хотел было записать видео, видеоурок о том, как а, отключить Windows 11, пресловутый этот самый Windows Defender, а, активировать Windows, потому что у меня там такая круговерки. Ну В общем, это будет все дальше. Вы посмотрите. Факт в том, что только я начал писать этот урок, у меня выскочила вот такая вот ошибка. Вот, смотрите ее на экране. Это скриншот этой ошибки. Собственно говоря, вся запись прервалась, и все стало тускло, уныло. Короче, пиндык. Ёбушки-воробушки. Ничего не записалось. Я начал там... Крутить-вертеть, мутить, все это дело думать, как эту ошибку исправить. Ну, в общем, что-то вроде бы э, надумал. Давайте сейчас вам покажу, как я обошел эту проблему. Э, возможно, и вам это все понадобится и пригодится. Поэтому сейчас подписываемся на канал, кто еще не подписался. Тем более, до тысячи подписчиков осталось всего лишь 8 человек. Давайте сегодня это все э, дело решим, прямо сейчас. Заодно ставим лайк, колокольчик, все дела. Пишем комментарии. В общем, пишем по-любому, кому помогло это решение, кому не помогло, потому что на самом деле в интернете не так много еще вариантов решения данной ситуации. В общем, давайте сейчас буду вам все показывать и рассказывать. Не забываем, что это канал секреты ютубера. Поехали смотреть. В моем случае ошибка крылась вот в этом деле. То есть мы переходим в настройки. Собственно говоря, переходим на вкладку Вывод. Итак, режимы вывода у меня стояла не расширенный, а простой. Простой режим. И в простом режиме в простом режиме, э, в строке «многопроходный режим» э, стояла вот эта вот средняя запись «двойной проход, черт, э, четверть разрешения». Насколько я понял, именно в ней крылась э, проблема в данной версии OBS-студии. Поэтому я выбрал э, «двойной проход, полное разрешение», э, Верхняя строчка, одиночный проход, тоже позволяет работать. И все без ошибок, все пишется нормально. Но, э, думается мне, что тут еще вот в чем беда может быть. Дело в том, что раньше я работал в э, Windows 10 версии и всегда ставил режим вывода расширенный. Настраивал так. А вот что было в многопроходном режиме, какая именно строчка выбрана была, я не помню, если честно сказать. Может быть, стояла и двойной проход. Не помню, врать не стану. Я потом поэкспериментирую все это дальше, попробую и так, и эдак. Возможно, возможно, в Windows 11 версии видеокарта моя стала больше нагружаться. Поэтому э, начал вот выдавать такую ошибку. Все это будет дальше. Я вам все расскажу, покажу в дальнейшем. Э, весь ход моих экспериментов. Поэтому не забываем подписаться на канал. Поставить лайк под видео, колокольчик нажать, чтобы дальше все это увидеть. И пробуйте вот так делать, если у кого такая же ошибка появилась. Я думаю, что многие с ней уже сталкивались. Скорее всего. С вами был канал Секреты Ютубера. А я пока пошел готовить э, следующее видео, которое должно быть, по идее, первым, которое я планировал. До новых встреч.